Германии, Франции, Испании по боку, поехали по российской глубинке. Да. Вот мы едем по самому маленькому городу России. Здесь всего лишь 866 жителей и много курсов. Да хера я сказал. Чекалин нас встретил дождем и полным безлюдием, Ну, честно говоря, я ожидала больше. Все идет у нас, идет впечатление о городе очень правильно. Ой, ну наконец мы добрались до славного города Адоева. Впечатление очень симпатичное. Такой маленький, чистенький, аккуратненький городок с очень симпатичными домиками. Но он, конечно, знаменит в первую очередь тем, что это является родиной филимоновской игрушки. Свиститок. Даже в самом страшном сне я не могла додуматься, что это медведь. Цивилизация! Ура! Есть на что посмотреть. Это куся и его мама. Обнародив называют кусяной мать. Сейчас мы увидим вид, который открывался.